Да. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Эдуард Бергов и время интервью. Приглашая разных гостей к нам на площадку, я часто использую такие эпитеты, как интересная личность, потрясающий специалист, вдохновляющий спикер. Но сегодня мы поговорим действительно с уникальным человеком. Так как она сама говорит, «Меня может услышать лишь человек с открытым сердцем». И с нами на связи академик, профессор Открытого Международного университета, член-корреспондент Международной Академии наук о природе и обществе Наталья Ивановна Грибанова. Наталья Ивановна, здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада, что наконец-то мы с вами встретились и можем прекрасно поговорить в такой чудесный день. И я думаю, это символично. Сегодня день дружбы и любви. Вот. И прекрасная погода, и прекрасное настроение. И очень здорово. Потому что, в общем-то, во Вселенной все строится на любви. Это краеугольный камень. Это самый главный кирпичик, на котором стоит вся Вселенная. И на котором существуют все законы Вселенной. Наталья Ивановна, вы имеете за своими плечами немалый опыт. Вы были и техником, электриком, и работали на телевидении, и даже 15 лет провели в космических войсках. Как этот опыт пригодился вам в жизни? О, вообще любой опыт прекрасный. Я даже продавала мед на рынке. Это вообще великолепно, я забыла вам вчера сказать, это вообще театр театр э, человеческих э, э, жизней и психологии. Вот, поэтому любой опыт, э, во-первых, мы все учимся каждый день, и, и путь познания бесконечен, поэтому любой опыт интересен и э, приносит, в общем-то, только свои плюсы. Ну, армия, 15 лет. Вот представьте себе такой момент. Нам нужно было включать рубильники на трансформаторных подстанциях, на которых написано «Не влезаю, бьют". И это угу. в любое время года, в любую погоду. Рубильники выключали когда-нибудь? Темноте Привет. в абсолютной в военном городке, где ходят солдаты, непонятно какие. Так вот, я учу своих учеников брать силу из темноты, из тьмы. Вот это такой угу. опыт. 15 лет армии. Но я еще там и фотографом была, я профессиональный фотограф. Угу. Вот. О, о, что там еще? О, это про 15 лет Телевидение армии. Вы сказали. А? Телевидение. Телевидение. Я работала восемь лет во вредной среде. Была проявщица. Я проявляла фильмы. Новости на телевидении, на воркутинское телевидение. Это вредная среда, кислота, соляная хромпи, красная кровяная соль, сульфиты, И все, что действует на дыхательные пути, люди очень быстро умирают. Ну вот видите, я благодаря тому, что я работаю немножко на других вибрациях, вот сейчас вот перед вами сижу. Телевидение, конечно, это вообще огромный опыт. Представьте себе, 60 градусов мороз. Это вообще незабываемое время, вообще время великолепное. Там люди, кстати, отличающиеся от вообще от любых мест на земле, потому что районы Крайнего Севера очень мобилизуют людей, и люди больше дружат и понимают друг друга. Там по улицам не гуляют, там приходят в гости, общаются. Ну и вы знаете, что в Аркута там тюрьмы были, да, и поэтому туда ссылались mm -hmm. все наши... Э, э, духовные личности, которые не соответствовали каким-то. Но об этом не будем. Вы так знаете, что такое Воркута. Но я просто муж у меня военный был, и я была потом впоследствии военной. Так телевидение я телевидением рассказала 15 лет армии и что еще? Я не знаю, возможно, вы еще что-то, потому что невозможно перечислить такой огромный Отлично. опыт, который у вас огромный есть. Опыт. Вот представляете, если меня всю жизнь вели к тому? Я, потому что у меня было много разных идей и мечты были разные, но меня всегда сужали, меня вели всю жизнь к тому, чтобы я учила людей, понимаете? То есть вот именно читала информацию, принимала информацию, со создала свой центр, написала книги. И э, вот теперь в дальнейшем, э, вот сейчас сидеть перед вами, хотя я 23 года уже у меня свой центр, и я учу человечество, э, и я должна как можно больше а, Какими знаниями вы готовы поделиться с нами и на нашей площадке? Во-первых, ну, знания вообще не имеют, конечно, границ. Информация, которую я вам буду давать, я уже там перечисляла. Но, во-первых, самое основное – это законы, по которым существует Вселенная. Законы МАНУ, законы Вселенной и законы основы герметизма – это вообще очень серьезная информация. На, на, э, когда я начинала читать, люди просто засыпали. Люди, выклю, люди выключались от того, что не могли у, у себя э, в сознании это переварить. Вот. Поэтому все интересно. Э, а самое главное, что когда человек э, учится у меня, впоследствии я посвящаю на пять ступеней Абсолюта. Потому как и вся информация моя, которую я буду давать, принята по каналу Абсолюта вся информация уникальна и сакральная. Неважно, что она где-то перекликается. А зачем людям эти знания? Для того, чтобы расти и понять, что они делают в этом мире, зачем они сюда пришли, зачем им это нужно, если у них есть какие-то желания, зачем им нужно это, как они, для чего это, и как они будут это достигать, как они будут достигать своих целей, поставленных для себя. Потому что каждый человек рано или поздно задает себе вопрос, что же я делаю в этом мире, зачем я сюда пришел. Но, вот знаете, основная масса человечества не знает вообще, что такое планета Земля, и не знает, что все mm -hmm. люди, присутствующие здесь, инопланетяне, нарушившие законы в своем мире так вот угу. так просто быстренько вам скажу что земля, земля это школа строгого режима или угу. мир, верхняя ступенька ада вот люди все присутствующие здесь нарушители законов поэтому я и преподаю эти законы чтобы людям было понятно что они здесь делают информация угу. сакральная и очень серьезная а если люди вас не слышат ну, если люди не слышат меня сердцем, ну, мы же с вами говорили, и эта информация, mm -hmm. в общем-то, и не скрыта нигде. Вообще, чтобы вам было понятно, человек, сам человек, вот белковое тело, это наполовину машина. И mm -hmm. отличается человек от машины наличием души, понимаете, да? Если человек не живет открытым сердцем, его тело занимает сущности низкого порядка. В церкви это называют одержимость. Да? Мы показываем фотографии сущностей, которые тоже здесь есть. В тело человека может войти сущность низкого порядка только тогда, когда человек нарушает закон. А законы нарушают угу. люди очень часто, в день, могут по несколько раз, потому что их не знают. Но незнание законов не освобождает от ответственности. Поэтому я и читаю эти законы, чтобы дать возможным людям возможность людям спасти себя от угу. уничтожения. Потому как жизнь на планете Земля сегодня – это последний шанс на существование вечности. Я это пишу в своих книгах, «Волшебная книга вечности», «Глаз мудрых». вот Три книги у меня. Вышла, может быть, напишу еще, посмотрю. Пока это не востребовано в той степени, в которой должны быть эти книги востребованы и э, доведены, э, вся информация, которая в этих, в, этой, в этих книгах должна быть доведена до человечества. Угу. А, Наталья Ивановна, ну, преимущественно, ведь мы с вами живем все-таки в мире материальном. И мне кажется, что люди просто еще ну, не совсем готовы к тому, о чем вы говорите. Как, как донести до них эту информацию? Я понимаю ваш вопрос. Конечно, не совсем готовы, но когда-то же надо начинать. И когда-то же надо... Во-первых, то, что люди не совсем готовы, тормозит развитие не только планеты Земля, а всей Вселенной. И уровень планеты Земля на 150 миллионов лет, уровень сознания отстает от Вселенной. Здесь фактически каменный век. Если сравнить, вот, допустим, как я когда родилась, жила в деревне, там, допустим, да. под городом Минском, да, и вот то, что я сейчас живу и учу человечества, это каменный век, если так, так основная масса людей сейчас и живет в деревнях. Вот, поэтому может произойти скачок в сознании человечества, услышав, услышавших ту информацию, которую я даю. Потому что в результате раскрытия самого человека, у человека очень много скрытых возможностей и способностей, человек получает доступ к информационному полю Земли. И во время посвящения как раз дается такая возможность. Человек имеет доступ к кладовым Вселенной. И вот мои ученики уже имеют доступ в, как раз вот в эти школы знаний, вот в эти кладовые знания, они получают оттуда... Новейшие разработки, и почему у меня и много патентов, чем мы и отличаемся от других. Тем, что у нас много патентов. медитация у нас много, которые обучают, тоже уникально. У нас все уникальное. Вот представьте себе, люди фактически, обучающиеся у меня, становятся гениями, сами того не подозревая. То есть они получают информацию из кладовых Вселенной. Как вы думаете, это много или мало? Кроме этого, они работают с кодами. Огромное количество уже кодов, коды доступа в разные уголки Вселенной и в разные школы Вселенной имеют мои ученики. Они живут в нескольких реальностях. Может быть, вам кажется это нереальным, но это на самом деле так. Вот у меня на сайте есть интервью моих учеников, которые у меня учатся по 23 года есть молодые mm -hmm. ребята 17 18 19 лет которые ходят совсем практически с маленького возраста есть люди которые уже 23 года можете представить люди 70 80 лет уже ходят ко мне 23 года вот и mm -hmm. которые живут в нескольких реальностях это очень интересно потому что вы по-другому смотрите уже на жизнь на этот мир и на себя потому что вы произвели уже переоценку ценностей mm -hmm. я понятно говорю не страшно да понятно. А это что-то своего рода, это какая-то новая религия или как, хороший как это? Хороший вопрос. Я вам объясню. Это очень хороший вопрос, главное правильный. Так вот, на земле религии, все религии, которые существуют на сегодняшний день на земле, были даны в то время, когда люди могли их воспринять в соответствии с уровнем сознания. Так вот, именно, я даю именно те знания, которые… Приведут человечество к одной единственной религии, которая у нас как раз сегодня праздник. Любовь. Будет только одна любовь. Люди неправильно понимают значение слова «любовь», потому что любовь – это Бог. Бог. Вы же верите в Бога, вы же э, все э, стремитесь к Богу. И вообще основное назначение человека прийти к самого себя, понять самого себя, принять весь этот мир и вернуться к Отцу, к своему, к Богу вернуться. Понимаете, вот это как раз и есть основная э, работа моя здесь, на земле, чтобы дать человеку возможность прийти к самому себе. А Я вам, понятно э, сказала если... про религию. Что? Да-да-да. А вам вот легко с теми знаниями, которые у вас есть? Ну, я вам вчера говорила, конечно, легко, если бы было и легко, и трудно. Конечно, мне трудно в том плане, что очень много людей, до которых я хочу донести, не, не слышат меня. А э, легко в том плане, что я-то знаю, что происходит, и поэтому знаю, чему учить людей, и что им давать основное и главное, чтобы они понимали, что они здесь делают. Потому что все люди на Земле не знают, что они сделают до конца. Понимаете? Угу. Вот. Информация а вот, очень важная. Угу. Возвращаясь к вопросу материального мира, а что такое деньги? Ну, я буду говорить об этом. Деньги – это энергия, это энергия вашей совести. Вот давайте так вот, смотрите, деньги – это энергия вашей совести. Информации много про деньги, вы можете воспринимать ее как угодно, но это, чтобы так вообще было ясно, это, это – деньги – это энергия вашей совести. Вот так понятно? А можно раскрыть? Потому что то есть, оно раскрывает все пороки человека, то есть дай, человеку, дай другу денег, да, как в той поговорке, и ты увидишь, чего он стоит. Ну, можно и так сказать. Ну, вообще-то деньги – это индикатор, который специально здесь придумал, или вирус, вирус власти, вирус денег, который был сюда привнесен нашим всем известным и любимым сатаной. Да? На деньгах на, вот на данном этапе проверяет все человечество, именно как люди относятся к деньгам. Да? Я, я тоже зарабатываю деньги, я понимаю, что такое деньги, понимаете, и их дают ровно столько, сколько человеку необходимо. Ведь человеку немного надо надо денег, чтобы была квартира, дом там, даже бассейн и участок, да, все человек может заработать. Главное, все количество денег у него зависит от намерений. И не просто так, основная масса денег у нас в списке Forbes, да, сколько mm -hmm. там человек в Forbes в списке миллиардеров? И, и таких? Ну, я как? даже не знаю, может быть, человек с 200-300. Ну, вот, видите, основная масса, а в какое огромное количество, сколько миллиардов же? живет на земле. Вот. И не просто так это. Я вам вчера объясняла, но это пока людям не готовым, не нужно знать, что здесь происходит на земле и для чего. Потому что люди не готовы еще к каким-то определенным знаниям. Уровень сознания еще не доходит. У них все равно слишком узкий круг восприятия. Они думают только о том, как им удобно и выгодно. Ну и так, как воспитывают. У нас, правда, утеряно несколько поколений из-за того, что нас не научили любить, прощать и принимать. Не научили наших бабушек дедушек, наших родителей. Это вот вот утеряны несколько поколений. Вот я сейчас смотрю, наблюдаю за молодежью, и вот была в Сколково, и вообще хожу на все форумы сейчас евроазиатских стран, приглашают меня в торгово-промышленную палату, я наблюдаю за всем, вижу, что все-таки сориентировано человечество именно на деньги, как на Средства удовлетворения своих каких-то потребностей не очень высокодуховных. В принципе, самое главное это намерение человека. И тогда, посмотрите, мы даем доступ к общему информационному полю Земли. Это несметное знание, это несметное количество финансов. Представляете себе на минутку? Вот. И человек получает доступ, получает информацию определенную, хотя на данном этапе развития здесь на Земле каменный век, и, и разработки будут даваться, в общем-то, те, которые можно дать людям на данном этапе, да? но тем не менее это все равно огромные финансы, как если дать человечеству, допустим, сейчас все хотят холодный ядерный синтез. Вот. Вообще само сердце человека ⁇ это генератор холодного ядерного синтеза. Вот. И все думают только о деньгах, как, как бы заработать и купить виллу на Канарах там или в Австралии или еще где-то. Да? И с такими мыслями ничего не дадут из кладовых Вселенной. А да. что тогда, Наталья на а что тогда счастье? Вот смотрите, это хорошее слово, все ищут птицу счастья, я ее видела, она прилетает только к самым добрым людям. Счастье слово, слушайте, счастью, это не все, все это любовь, а счастье это часть. У меня есть целый семинар про счастье, вы даже не понимаете смысла слова счастье. Счастье. Вы только хотите чего-то. Вот вы хотите денег и думаете, что останетесь счастливыми. Вы хотите там замуж или жениться, или дом, или квартиру, или жизнь легкую. Это только часть чего-то. А иметь все – это любить весь мир, и вы будете владеть всем. Понимаете? То есть тот, кто владеет знаниями, владеет вселенной своей внутри себя, он понимает, что он делает здесь. Для этого я и читаю семинары, чтобы человек осознал, что он здесь делает. Нужно быть чистым проводником любви Бога. Это вот один из пунктов герметизма, который я, в общем, даю. Каждый даю человек должен это делать благодаря вашему учению? Или... Каждый, каждый человек, не только на земле, Эдуард. Во Вселенной я читаю семинары на Вселенную, и чтобы ко мне попасть, нужно писать рапорт Богу, чтобы послушать мои семинары. Я читаю здесь на Земле семинар, допустим, да, вот даже сейчас я читаю вам и говорю, а слушает меня во Вселенной огромное количество представителей разных миров, понимаете, мой уровень. Может быть, да. это страшно, да. но Хорошо. это так. А зачем, а зачем это человеку вот нынешнему, скажем так? Я же только что говорила, Земля отстает в развитии на 150 миллионов лет. Развитие Земли тормозит развитие Вселенной. Мы не можем допустить... Тут, а... Наталья Ивановна, простите, что вот перебиваю. Вот смотрите, есть же люди меркантильные, да? То есть, скажем, вот что я буду с этого иметь, да? То есть, и человек подумает, ну, я сейчас должен давать эти знания, но ну, я же тоже что же хочу что-то с этого получить. Как человеку понять, что вот то духовное, что вы ему дадите, да? Гораздо дороже материально. Да, да, да, Вот смотрите, вы опять невнимательно меня послушали. Когда человек получает знания, он понимает, для чего он здесь находится на земле, Да. Он имеет доступ, ему даются знаки, вот первая, вторая, третья, четвертая, пять ступеней. На второй ступени даются знаки, которыми человек может лечить себя и других людей, понимая законы. На третьей ступени даются два знака, которыми он может уже лечить рак. Рак, который, э, э, э, рак человек получает за предательство любви, я это все объясняю, э, именно mm -hmm. с точки зра, знания закона Вселенной. Он будет столько иметь, что он даже не представляет. Во-первых, будут исполняться <coughs> какие-то внутренние его желания, но это тоже нужно знать, когда исполняются желания. Это не, не книга секреты, там вот говорят, что сейчас вот мы вам дадим, и все желания исполнятся. Не исполнятся желание. Посмотрите фильмы, за что за все придется платить. Заплатить приходится каждому человеку за то, что он просит о Вселенной. Вселенная ему и так уже все дала. Посмотрите, тело, землю, воду чистую на нашей планете, прекрасная вода, посмотрите, есть. Ну, конечно, ее уже очень много, конечно, здесь мусора много и много людей уже, я пишу это в книге «Глаз мудрых», отходов уже полно, и люди уже загадили планету, и воду тоже. Вот. Но получить человек может только то, что заслужит. Mm -hmm. Понимаете? Смотрите, вы сказали, что человек имеет то, что заслуживает. Благодаря тому, что, получается, человек приходит к вам, он может существенно просто изменить, изменить вектор своего развития, движения по, по судьбе. Я даже вот, поскольку я не углублялся особенно в процесс, да, он, он может лечить болезни, он может... То есть, но опять-таки появляется какой-то меркантильный интерес. Понимаете, вот раньше ко мне приходили, как будто в бюро добрых услуг, и думали, что посвятились, уже схватили птицу счастья за хвост, и все уже у им уже все дано. Да, меркантильный интерес до, до какого-то определенного момента. Когда человек выходит на другой уровень сознания, он понимает, что является самым главным для самого человека, для каждого человека на Земле. И он производит переоценку ценностей внутри себя. И я об этом пишу в своей книге «Волшебная книга Вечности». Вот. И когда он понимает истинные ценности – Ему все равно будет дано ровно столько, и он даже не представляет, что это гораздо больше. Даже в материальном виде ему будут даны какие-то возможности, когда он выйдет на другой уровень. То есть все равно придется произвести переоценку ценностей внутри себя. Это очень глубинное знание и сакральное знание которое должен человек в себе раскрыть, как бы переходя из одной комнаты в другую, из одной комнаты познания, в зал мудрости. И это тоже я даю. У меня очень глубинные семинары именно для познания себя. И он поймет, что гораздо важнее познать себя и выйти вот на этот другой уровень внутри себя, на другой уровень сознания. И что это гораздо большое такое богатство. Бог, когда в тебе много Бога, ты очень богат, ты по-другому смотришь на этот мир. И все приложится, и появится материальное обеспечение, и ты сам будешь, не, не, не ожидая этого, получишь неожиданно сюрпризы от Вселенной, от Бога. Это гораздо круче, а, чем уставить человека сейчас. Если все люди на Земле узнают то, чем вы делитесь. Прекрасно будет. Люди, я же вам вчера говорила, здесь людей очень мало, здесь в основном, здесь очень много роботов, киборгов и андроидов, людей процента, те, которые могут назвать себя человек с большой буквы. Понимаете, а роботы и андроиды должны быть присутствовать здесь. Не просто так фильмы мы видим с роботами и так далее. Но э, так устроена вся Вселенная. Есть целые планеты с роботами. У них очень высокий уровень сознания. Но ну, Вы видели фильмы фантастические, где роботы mm -hmm. гораздо э, сильнее человека, быстро соображает и так далее, и так далее. Но уникальность человека именно в непредсказуемости, в том, что он человек, и он неординарен, и он алогичен. Поэтому, смотрите, спасает планету или Вселенную один какой-то человек, один какой-то герой, который, в общем-то, своей силой, ну, пятый элемент своей силой преобладает над всем, то есть своей энергетикой побеждает все. И так оно и есть на самом деле, так устроено во Вселенной. Вот. Если все узнают, это будет прекрасно, значит, это будет мгновенный рывок в развитии Вселенной, значит, будут даны уникальные знания, я об этом пишу в книге «Глаз мудрых». Я 25 лет назад написала эту книгу и предлагала всем правительствам новейшие технологии, на что не обратили внимания. Поэтому мы так и тащимся в хвосте. Поэтому вот мне приходит почему не обратили внимания? Во-первых, в то время было много такой похожей информации. Во-вторых, нет веры у людей, нет открытых сердец. И они верили каким-то гадалкам, то, что запрещено. Я же вам говорю, что вот, гадания, гипноз, магия, все запрещено здесь. Все находится под контролем, потому что сознание людей не готово. Все начнут, как только дашь им знание, начнут сразу золото делать из этого из этого, еще там. Алхимия начнут заниматься. Все здесь уже проходили, на этой планете, поэтому детский сад уже надоел этот всем. И люди маленькие, примитивные, шаблонные. Mm -hmm. Вот поэтому дают сознание дозированное и смотрят кому и проверяются. Каждому человеку ставится индивидуальный экзамен, каждый находится соединен нитью с компьютером Бога, и каждый день, и каждую минуту человек должен анализировать свою жизнь, и тогда каждого следующий день или следующий час будет меняться. Вот. Mm -hmm. есть, у нас есть книга «Случайные закономерности» или «Закономерность случайности», которая только для посвященных трех книжье с очень сакральными знаниями, где все объясняется. Вот Вера mm -hmm. пишет, Надежде на я поняла, я правильно поняла, да. -да, -да. У вас в глубинном понимании, даваемых вами знания, меняется именно направление намерений. Они становятся искренними и идут от сердца, а не от ума. Правильно, Вера Надеждина, ты говоришь правильно. Идут от сердца, а не от ума. В этом уникальность моих семинаров, и услышат их люди только с сердцем. Правильно сказал Эдуард в самом начале. А соответственно, меняется и отношение к деньгам. Когда, да, меняется отношение к деньгам, когда человек выходит на другой уровень осознания и понимания своего присутствия в этом мире, на этой планете. Задо, Это задо, э, э, из чата YouTube Я поясню тем зрителям, которые будут смотреть наше интервью в записи. Угу. Uh -huh. А, Наталья Ивановна, смотрите, уже завершая наше интервью, для кого э, подходит курс, вот если по гендерному признаку разделить, да, то есть, получается, для всех? То есть сюда а для приходить? всех абсолютно, он просто необходим, для всех, для всех жителей планеты он просто необходим, хотя бы послушать даже вот этот первую ступень, вот то, что я буду давать, вот сколько там... Челов... Часов 10 я буду давать, значит, первую ступень, путь ученичества и осознанное ученичество. Это необходимо всему человечеству узнать, всему. На Поэтому... сколько занятий рассчитан ваш курс? Сколько у нас часов ты посчитал? Часов 10, да, получается? Ну, где-то в среднем 10, но может быть оно потому что я буду отвечать на вопросы и давать комментарии. Потому что я подробно объясняю много чего, чтобы людям было понятно. Поэтому всем просто необходимо. Какие-то домашние задания, не знаю, или интерактивы да. будете? Да, я буду давать, наверное, какие-то домашние задания, чтобы люди попробовали все, что я буду давать, на... испробовать у себя в семье. Допустим, сказать, прийти к... Маме, папе, брату, сестре сказать «я люблю тебя» или «прости меня, пожалуйста, за все, что я сделал, за то, что я хотел тебя изменить». Вот такие занятия будут даваться, ну, в смысле, уроки такие будут даваться. Потом я буду, у меня, я не хочу давать никаких раздаточных материалов, это не нужно, потому что человек должен непосредственно, работая со мной вживую, задавать вопросы и делать вот эти, а, а жить а, вот в этот момент осознанно, только это останется, потому что человек, Человек должен прорасти этими законами. Только тогда он сможет сказать «я знаю». Я знаю эти законы, когда они будут во мне, эти законы. Поэтому только слушая меня, человек может говорить, что он знает что-то. Понимаете? То есть вопрос из чата. Возраст не имеет значения для обучения? Абсолютно. Хоть сто лет. Хоть Хоть 200. Абсолютно. И дети могут слушать тоже. Мы, кстати, у нас есть программы для юношества, а это нужно давать и в детском саду, чтобы воспитатели уже учили детей этим знанием, да. Поэтому возраст абсолютно никакого значения не имеет. Наталья Ивановна, ну и крайний вопрос к вам. Когда начинается курс? Дата первого урока? А я не знаю, вот я же от вас завишу. Когда? Я пропланировала во вторник, а время какое? А, ну тогда, соответственно, нужно будет связаться с модераторами, которые отвечают за эти вопросы, потому что я выполнил всего лишь свою скромную работу, мне должно было пообщаться с вами. И я очень рассчитываю на то, что все зрители, которые, будут, которые смотрят наше интервью сейчас, которые будут пересматривать, постепенно все-таки придут к тем знаниям и придут обязательно на ваш курс, который, я думаю, начнется уже в следующий вторник. Ой, отлично. Вот спрашивает, сколько ступеней дадите? Я даю пять ступеней, но э, здесь вот по изи-бизи я буду давать только первую ступень э, для понимания, а посвящение происходит непосредственно в контакте в живом с человеком, пять ступеней, и вы послушайте первую, прежде чем говорить обо всех остальных. Нужно, Я когда-то, когда ко мне приходили и просили разработки или показать, где нефть, или показать, где золото, всех приглашала сначала послушать первую ступень, и люди переосмысливали свою жизнь и уже не хотели, чтобы я им показывала, где золото, а где бриллианты где алмазы а где нефть вот поэтому вы сначала послушайте первую ступень чтобы иметь представление что же вообще такое а, земля а, и что и кто вы такие здесь живущие на ней поэтому во вторник я не вопрос? знаю как, какое время нам назначат я думаю что обязательно друзья мои нужно будет следить за новостями в телеграме последний вопрос из чата практиками являются сами жизненные ситуации да, это будут практики, которые… Но это не, не практики, в общем-то, не простые. Это нужно будет а, где-то в себе пересмотреть. Это даже трудно подойти к человеку, даже к маме, сказать «Мама, я ведь так тебя люблю». Вы часто говорите своей жене, Эдуард, что вы ее любите? Я часто. А вот у, мамы, у нас особенные отношения, поэтому… Но маме тоже иногда говорю. Вот, видите, а, надо маме чаще еще говорить, мамочка, я же тебя так люблю, вот моя мама умерла, и мне ее не хватает, понимаете, вот уже давно умерла, а мне не хватает, мой учитель ушел. все происходить по принципу, что имеем не храним, потеряем плачем. Поэтому да, да да. Ну, видите, приходит, поэтому... да, да, ну видите, вы еще маленькие. Я буду подробно, вы... а вы-то будете слушать меня, Эдуард? Конечно. Конечно, я обязательно буду слушать вас, потому что мне крайне любопытно пообщаться с человеком, который является настолько глубоким, настолько интересным и дающим те знания, которые, ну, друзья, ими, ими невозможно научиться ни в университете, ни и на где? высших курсах, да. А, то есть это только можно получить вот а, таких как. Из уст уста, да. из уст уста. Только да. слушая меня, да. Они могут быть похожи, но надо научиться различать, различать истинное знание, знаний, которых много. Здесь так наводнено книгами, так информацией, обманом и всевозможными разными вещами э, все здесь. И это сделано тоже с определенным намерением, чтобы человек научился различать и видеть истину сердцем. Поэтому вот послушайте меня, научитесь чему-то. Вот. Конечно, учиться сложно у нас, у меня сложно учиться, потому что это уникальное знание, и это придется пересматривать в себя, пересматривать свои какие-то детские комплексы, это очень сложно, менять отношение к деньгам, к материальным, видимо, к материальным благам, то есть, но ну, это же не отменяет, я тоже человек, я тоже зарабатываю честно свой хлеб, я тоже люблю ездить, отдыхать, я тоже э, люблю красиво одеваться, э, чтобы у меня был красивый дом, чтобы это все, это, это ничего не отменяет, понимаете? То есть ваше желание жить хорошо э, вполне пр прекрасно и реально. Это плохо, допустим, когда у человека нет мечты, но главное, что это какие намерения вы в это вкладываете. Допустим, когда человек начинает понимать, что это все не ценность, что это не важно, что важен сам человек, вот тогда ему начинает Вселенная давать все, что ему необходимо. Понимаете, вот это надо понять. Благодарю вас, Наталья Ивановна. Спасибо вам большое. Спасибо, что уделили время и uh -huh. выделили время. Очень для рада нас. была, что мы наконец-то выйдем к вам на площадку и сможем донести в разные страны эту информацию и что они смогут посмотреть мою книгу «Глаз мудрых», «Волшебную книгу вечности». Еще я не сказала, у нас есть октайдер такой, тоже изобретение запатентованное, для женщин золотой, для мужчин серебряный. Октайдер, который гармонизирует все тонкие тела человека. Это уникальная система, которая работает на всех планетах, и уходя с этой планеты, мой учитель дал мне эту информацию, дал мне эту разработку, которую вот я собираюсь все-таки как-то реализовать в вашем, как он называется, магазин, Marketplace, да. И книги, uh -huh. и книги если люди захотят, вот мы сможем им прислать, кому кто захочет, волшебную книгу вечности, первую. Вторую у нас кончились, Благодарим. надо сдавать. Благодарим. Uh -huh. Наталья Ивановна, еще раз спасибо вам большое. Друзья, обязательно следите за нашими обновлениями в Телеграме. Э, вот здесь, под э, этим видео, можно еще оставлять комментарии, вопросы. Если у вас они возникнут, мы обязательно передадим нашему спикеру. Ну, а на этом я вам всего лишь хочу сказать до свидания и до следующих встреч. До свидания, всего очень... хорошего. Очень рада была, что мы наконец-то начнем с вами работать. Я думаю, это будет успешный наш с вами совместный проект. Всего хорошего, люблю всего вас всех. Всего доброго. Жду у себя на встречах на До семинар. Свидания. До свидания.